Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Пожалуйста, уточните, прежде чем мы начнем, все ли в порядке со связью. Если все хорошо, поставьте в наш чат. Плюс, если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, минус в наш общий чат. Так, жду ваших ответов. Да, Благодарю. Вижу ваши ответы. Все хорошо со связью. Мы с вами начинаем. Меня зовут Романова Юлия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки ОТС. Сегодня мы с вами проводим вебинар на тему преимуществ участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в соответствии с 44 федеральным законом в соответствии с 223 федеральным законом. Таким образом, сегодня мы с вами рассмотрим те преимущества, которые уже есть на сегодняшний день, по которым мы работаем, но по которым, соответственно, у нас нередко возникают различные вопросы. Как их применять, как учитывать свои практики, как не допускать ошибок. И мы также с вами поговорим о том, что уже вступит в силу совсем скоро, начиная с 2022 года, и какие изменения в том числе несет собой Пакет оптимизационных поправок в части участия именно субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. У нас с вами запланирован также завтра вебинар и несколько позднее у нас еще тоже будет проведен один вебинар, поэтому мы с вами сегодня запускаем своего рода серию вебинаров. Пожалуйста, я призываю вас активно участвовать и все интересующие вопросы задавайте, пишите их в нашу вкладку «Вопросы и ответы». Так, по продолжительности вебинара у нас основная часть запланирована приблизительно на час времени и будет у нас еще часть, посвященная чуть позже маркету, Ну вот здесь, вот, конечно же, будет больше зависеть от наличия вопросов с вашей стороны. Поэтому уже сейчас можно вопросы адресовать. Ну и по завершению основной части. Основная часть у нас будет длиться час. Так, если совсем ничего не слышно, попробуйте увеличить звук на вашем устройстве, попробуйте перезагрузить систему. Перезагрузить либо Zoom, где вы смотрите вебинар, либо попробуйте настройки сбросить и снова включить звук. Так, мы с вами начинаем. Преимущество участия субъектов МСП в закупках. Мы с вами затронем аспекты и 44-го федерального закона, и 223-го федерального закона. Преимущество при участии в закупках – это один из основных вопросов, который, который будет сегодня рассмотрен. Особенности заключения договоров. На этапе заключения договоров контрактов в соответствии с 44 м федеральным законом, в соответствии с 10-23-м федеральным законом, есть свои особенности, предусмотрены именно для субъектов малого и среднего предпринимательства. О них мы с вами поговорим. Далее мы перейдем с вами к вопросу по участию в закупках с полки. Под закупками с полки я в данной ситуации понимаю. Процедуры, которые проводятся в соответствии с 44-м федеральным законом, это статья 93, часть 12. В этом году э, получили э, развитие эти закупки, э, новая э, законодательная база в отношении, новые статьи в отношении этого вопроса. Вот их мы сегодня с вами тоже разберем. И э, останется у нас с вами вопрос обсудить маркет. Маркет закупок OTC, который, в принципе, тоже всецело относятся к вопросу закупок малого объема. Итак, преимущества при участии в закупках. Мы с вами переходим к первому слайду. Кому вообще в целом предоставляются преимущества в закупках? Преимущества в закупках предоставляются ДСМП СОНКО. Это статья 30-44 Федерального закона. И преимущество предоставляется для МСП. Постановление 1352 с учетом положений 223 федерального закона. То есть в отношении 223 федерального закона тут так явно, как по 40, в отношении 44 федерального закона, не выделены преимущества, но есть отдельное постановление, которое регламентирует данный вопрос. Поэтому участвуя в закупках и являясь субъектом малого и среднего предпринимательства, ориентируйтесь на те преимущества, которые предоставляются в отношении 44-го федерального закона. Вот Мы на сегодняшний день с вами имеем дело с тем, что до конца года у нас с вами есть такое двоякое упоминание в отношении преимуществ для СМП Сонка. Это статья 30-я. 44 федерального закона и в отношении отдельных положений по установлению преимуществ, обратите внимание, упоминается и установление преимуществ, и установление ограничений участия для СМП и СОНК. С нового года, с учетом оптимизационных поправок, с учетом 360 федерального закона, будет совершенно точно указано только преимущество. преимущество для СМП-Сонка. Почему всегда упоминаю Сонка? Потому что социально ориентированные некоммерческие организации, они всегда идут в паре с СМП, с субъектами малого предпринимательства. То есть предоставляются преимущества параллельно вместе с СМП. Поэтому здесь будет несколько проще в части именно понимания того, что имел в виду законодатель, иметь в виду он будет исключительно те преимущества, которые устанавливаются в части участия для СМП и СОНК. Вот здесь вот еще одно ключевое значение имеет, имеет те требования, которые установлены с учетом положения закона. С учетом положений 44-го федерального закона предоставляются преимущества только для субъектов малого предпринимательства. В отношении 223-го федерального закона устанавливаются преимущества уже для субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому здесь вот будьте внимательны. Например, те закупки, куда зайдут по 44-му федеральному закону только представители малого бизнеса, уже э, такие преимущества не будут действовать в отношении закупок по 223 федеральному закону. То есть даже установив ограничение участия только МСП в закупках по 223 федеральному закону, все равно в таких закупках может участвовать и малый, и уже средний бизнес. То есть конкуренция будет несколько выше, соответственно, если зайдет средний бизнес. Итак, далее, с чем мы работаем до конца этого года? В отношении 44 четвертого федерального закона предоставляются преимущества в размере не менее 15% процентов осуществления закупок среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году заказчики со своей стороны обязаны размещать закупки в размере не менее 15% от совокупного годового объема закупок для их проведения исключительно у субъектов малого предпринимательства. соответственно, здесь мы с вами, в принципе, на эту ситуацию никак повлиять не можем. Заказчик разместил закупку с преимуществом участия для СМП, мы, соответственно, как э, субъекты малого предпринимательства можем принимать в ней участие. 15% это достаточно э, такой, э, такая небольшая доля. Соответственно, проанализировав условия участия в закупках, законодатель пришел к выводу, что необходимо увеличить долю закупок, которая проводится исключительно для участия СМП и СОНК. И со следующего года произойдет существенное увеличение доли целых 25%, а точнее не менее 25%. Заказчики обязаны будут проводить закупок среди субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Вот она, вот эта вот норма, она отражена слева условия предоставления, предоставление преимуществ. Соответственно... Каждая четвертая закупка будет размещаться для участия только СМП и СОНКО. В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, для, точнее при установлении преимуществ по 223-му федеральному закону для МСП, Обратите внимание, здесь тоже есть существенная особенность. Она заключается в том, что на сегодняшний день не все заказчики, не у всех заказчиков есть обязанность проводить закупки среди МСП. А вот со следующего года такая обязанность, она коснется абсолютно всех заказчиков. И соответственно и по 223 федеральному закону заказчики обязаны будут проводить закупки все без исключения. Ну, есть одно небольшое исключение, но оно, это буквально капля в море. Так вот, соответственно, все заказчики обязаны будут проводить закупки среди МСП. Конечно же, это тоже существенное нововведение для нас, и, соответственно, иные виды организаций уже не принимают участие в таких процедурах. Таким образом, в отношении 44-го федерального закона не менее 15% до конца текущего года с 22 года 25 процентов не менее то есть более может провести заказчик менее провести не может в чем исключительная особенность таких процедур которые проводятся для участия только смп и сонка по 44 федеральному закону преимущество заключается и особенности заключается в том что Начальная максимальная цена контракта по таким процедурам до 20 миллионов рублей, то есть свыше установлена она быть не может. Это правило оно будет действовать и дальше, и с 2022 года. Предоставляется преимущество только при закупках открытыми конкурентными способами определения поставщика, подрядчика, исполнителя. то есть Соответственно, сюда относятся конкурентные открытые процедуры. В 2022 году мы с вами знаем, что с учетом оптимизационного пакета произойдет сокращение способов закупок. Останется три основных вида процедуры. Это запрос котировок, это конкурс и аукцион. Ну и, соответственно, подвиды конкурса и аукциона. Поэтому ориентируемся именно на такие закупки, на конкурентные процедуры открытого типа. Соответственно, здесь... Обязательно уточняем, есть или нет соответствующие преимущества по закупке. В отношении преимуществ, если они установлены, будьте уверены, что иные виды организации, например, это крупный бизнес, сюда в эту процедуру уже не зайдет и не поучаствует. Вопрос возникает, каким образом будет происходить отсев, то есть будет ли это заказчик делать, либо это будет каким-то образом автоматически происходить? На основании изменений 44-го федерального закона не будет даже требоваться декларация в составе заявки, то есть вот как мы сегодня обычно декларируем, пусть это даже действие буквально в один клик, когда мы автоматом формируем декларацию, она прикрепляется в состав заявки и больше мы ничего не делаем в этом плане. Так вот, с нового года исключена даже эта необходимость. То есть в автоматическом режиме будет происходить проверка на наличие участника в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответственно, так как это будет происходить автоматически, заказчик со своей стороны никоим образом на эту ситуацию повлиять не сможет. Мы со своей стороны проверяем обязательно условия Установление условия о преимуществах для СМП Сонка в составе извещения. Основого года останется только извещение, не будет той документации, которую мы привыкли видеть. Может быть установлено требование о привлечении СМП Сонка в качестве субподрядчиков. Такое условие оно будет продублировано в том числе и в проекте контракта, который по-прежнему будет в составе извещения о закупке. Поэтому на это условие тоже обращаем внимание. Далее. Преимущества предоставляются только при открытых закупках. Перечень товаров, работ услуг не устанавливается. Вот Здесь вот тоже существенная особенность отличие от других закупок с другими преимуществами для отдельных категорий организаций. Вот, например, по 44-му федеральному закону устанавливаются преимущества для УИС, Организации уголовной исполнительной системы и для организации инвалидов. Вот для таких видов организаций, если проводится закупка с преимуществом указанных организаций, для них устанавливаются отдельные преимущества. Для СМП «Сонка» это правило действует и на сегодняшний день нет никаких отдельных перечней по товарам, работам, услугам. Это означает, что фактически любая закупка может быть объявлена с преимуществом для СМП «Сонка». И, соответственно, участниками могут быть только СМП «Сонка». Перечня товаров, работ, услуг нет. Заказчик самостоятельно определяет, какие закупки попадут под это условие, а нам, участникам закупок, остается только смотреть на требования, установленные в извещении. Далее, в отношении платы, которая взимается в случае победы с СМП СОНК, здесь никаких новшеств не предусмотрено. На сегодняшний день такая плата составляет не более двух тысяч рублей. Это требование, оно сохранится и будет действовать и в следующем году. Значит, основной принцип здесь заключается в следующем В случае, если участник закупки является победителем, с него взимается плата. Эта ситуация установлена для всех процедур в соответствии с 564-м постановлением. Если закупка проводилась для СМП-Сонка, то с победителя взимается льготный размер обеспечения, прошу прощения, льготный размер предоставления платы за услуги оператора. В этом случае взимается максимум 2000 рублей или 1%, то есть если, соответственно, 1% от начальной максимальной цены контракта меньше, чем 2000 рублей, то оператор спишет только 2000 рублей. Вот здесь вот указано, что конкретную величину оплаты определяет оператор площадки, но все площадки, они пошли по общему принципу. Соответственно, здесь вот такое вот условие действует, не больше двух тысяч рублей. С нового года здесь ничего не изменится. Плата все равно будет устанавливаться. Участник, с которым контракт заключается при уклонении победителя, от платы освобожден. То есть, если на практике складывается такая ситуация, что... Выиграл один участник, но он по каким-то своим причинам уклонился от заключения контракта. Право заключения контракта, напомню, это всего лишь право заключения контракта, переходит к следующему участнику. То есть с этого участника, со второго фактически никакая плата не взимается. Вот здесь вот важно эту ситуацию собственно, не пропустить, потому что на практике бывают такие случаи, когда право заключения контракта переходит к второму участнику, второй участник уже давно забыл про эту закупку и э, проигнорировал уведомления, которые пришли, соответственно, он лишился возможности заключить контракт, возможно, по выгодной для него цене. Вот здесь вот еще одно немаловажное условие. Если вы являетесь вторым участником закупки, то есть, например, первый уклонился от заключения, Ко второму переходит право заключения контракта. Вы как второй участник не обязаны со своей стороны контракт подписывать. Вот здесь вот тоже такой существенный нюанс, который, естественно, на пользу вот этому второму участнику, ввиду того, что есть право выбора. Подписывать, заключать контракт или не заключать. Если вы были в такой ситуации, когда вы являлись вторым участником, и вам пришел контракт, поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат. Если пока еще не было такой ситуации, поставьте, пожалуйста, минус в наш чат. Да, вижу, что есть, есть такие ситуации на практике. Да, вот а кто-то еще пока не сталкивался. Да, то есть здесь вот, конечно же, важно не пропустить то сообщение, которое уже после подведения итогов по закупке, после того, как вы узнали, что вы не победитель по процедуре. Так вот, важно не пропустить это сообщение, которое свидетельствует о том, что, соответственно, можно все-таки этот контракт заключить по результату. Важно учитывать на этом этапе и другую ситуацию, которая тоже возникает на практике. На практике может возникнуть такая ситуация, когда этап подведения итогов то есть немного вернемся назад вернемся к предыдущему этапу этап подведения итогов по результату подачи ценового предложения участник является первым но на этапе подведения итогов его заявку отстраняют от участия то есть он не соответствует по второй части заявки то есть автоматически победитель Условно говоря, может быть снят с и, соответственно, уже обязанность, здесь вот ни в коем случае не путайте с предыдущей ситуацией, обязанность заключения контракта, она э, закреплена за тем участником следующим, чья заявка соответствует требованиям по второй части. Вот здесь уже нет никакого права выбора, здесь есть исключительная обязанность для поставщика э, контракт такой подписать. Вот, в принципе, сама ситуация, она, конечно же, действует для всех абсолютно поставщиков. Это общее правило без отнесения к категории субъектов малого предпринимательства. Поэтому такой общий принцип всегда его знаем, помним и руководствуемся. Но с Нового года ситуация поменяется в том плане, что, например, по тому же электронному аукциону, не будет этапа рассмотрения второй части заявки. По электронному аукциону будет предусмотрена единая форма заявки, которую мы стандартно заполняем и направляем до окончания срока подачи заявок. И далее следующий этап. Это не этап рассмотрения первой, первой части заявки, это этап проведения торговой сессии. Этап проведения торговой сессии, как только он будет завершен, Заказчику поступит полностью заявка участника и в отношении предложения о товаре будут там сведения и в отношении вашей организации информация. И таким образом заказчик полностью рассмотрит всю заявку на участие. И в этом случае, конечно же, будет исключена возможность отклонения именно по второй части заявки. Соответственно, вот такая, такая ситуация, когда по итоговому протоколу победитель уже не победитель, она, соответственно, будет несколько трансформирована, потому что по итогу будет не результат рассмотрения вторых частей заявок по другому подведению итогов, а уже результат общий, результат по рассмотрению заявки. Ну а сама ситуация на практике, что да, по ценовому предложению победитель был первым по результату, он был снят с пьедестала, такая ситуация все равно будет возможна. Более того, если остановиться на вот этой вот ситуации, когда мы имеем дело с электронным аукционом, здесь стоит, конечно же, отметить, что новый механизм проведения электронных аукционов, он, на мой взгляд, позволит несколько развязать руки недобросовестным поставщикам и э, даст вторую жизнь схеме Таран. То есть, когда будет происходить большое снижение, резкое падение цены, и за резкое падение цены будут отвечать два поставщика, а впоследствии их заявка будет, увы, ах, отклонена и первого, и второго. И, соответственно, контракт уже будет заключаться с третьим участником, который фактически является в сговоре с первыми двумя. Поэтому вот здесь вот нужно, конечно, в отношении таких ситуаций смотреть внимательно и не забывайте, что есть механизмы, в том числе и по обжалованию подобного рода ситуации, поэтому не оставляйте без внимания те случаи, когда налицо, возможно, лицо схема таран и, соответственно, направляйте жалобу в контролирующий орган. Так, ну мы с вами несколько отвлеклись от темы, мы с вами все-таки возвращаемся для, к преимуществам для СМП Сонка. В отношении преимуществ, которые устанавливает 44-й федеральный закон для организации СМП Сонка, то есть если закупка проводилась именно для таких видов организаций, при заключении контракта у поставщика есть существенное преимущество. Если закупка проводится для СМП Сонка, при заключении контракта с победителем он вправе не предоставлять обеспечение исполнения контракта, в том числе, если по конкурсу или по аукциону применялись антидемпинговые меры. Но важно такому участнику иметь определенный опыт, и важно этот опыт подтвердить на этапе заключения контракта. То есть, если... Соответственно, закупка для СМП СОНКО при заключении контракта победитель не предоставляет обеспечение исполнения контракта, если он до заключения контракта предоставит информацию из реестра контрактов об исполненных трех контрактах без учета правоприемства за три года до даты подачи заявки на участие. Без неустойки, то есть без применения к контрактам штрафов и пеней. При этом учитывается давность за три года, соответственно, до даты подачи заявок и общая сумма, начальных, общая сумма контрактов должна быть не меньше, чем начальная максимальная цена контракта по текущей закупке. Поэтому вот здесь, вот, конечно же, имея в арсенале. Контракты можно существенно сэкономить на обеспечении. Эта норма действует уже давно. Действует она э, и применяется поставщиками, теми, у кого есть соответствующий опыт. И будет она также применяться и в 2022 году, то есть далее, когда уже будет действовать оптимизационный пакет поправок в 44-й федеральный закон. Э, на мой взгляд, конечно же, это существенное преимущество. При участии в закупках для СМП СОНКО. Потому что фактически, наработав определенный опыт, можно этот опыт всегда предоставлять, с учетом его давности, конечно же, и не предоставлять обеспечение исполнения контракта. То есть в этом случае участник закупки не предоставляет ни обеспечение в виде денежных средств, ни обеспечение в виде банковской гарантии. На что следует обратить внимание? Обращаем внимание, во-первых, на те, Требования, которые указаны в самой статье. Это срок давности тех контрактов, которые вы предоставляете для подтверждения у вас опыта. Это наличие у этих контрактов начисленной неустойки. Если, например, неустойка была начислена, но она была, допустим, снята, вот как действовало в прошлом году, что да, неустойка начислялась, но она впоследствии была списана. То есть в этом случае вот такие контракты, их взять нельзя будет, потому что есть факт начисления неустойки, но, соответственно, да, она была неустойка в итоге не учитывалась, она была списана. Так как сведения отражаются в реестре контрактов, соответственно, эту информацию мы брать, к сожалению, не можем. Далее, учитываем общую сумму всех контрактов, не менее начальной максимальной цены, цены контракта по проводимой закупке. Здесь вы можете учитывать контракты, например, за последний год. Активно поработали в прошлом году, есть у вас контракты уже исполненные, которые вы можете использовать в качестве опыта. В этом случае совершенно не обязательно на три года растягивать опыт и предоставлять по одному контракту за каждый год. Этого делать не нужно, нет таких требований в законе. Можно предоставить, например, за 20 год, можно предоставить за 19-й год контракты, но, соответственно, учитываем три года – Три года отсчитываются до даты подачи заявки, то есть, направляли заявку, соответственно, от этого времени должен быть обратный отчет в течение трех лет. На что еще обратить внимание в отношении этого вопроса? Часто задают вопрос участники, нужно ли предоставлять сведения по релевантному опыту, то есть должен ли быть аналогичен опыт, который вы предоставляете с учетом Ранее исполненных контрактов нет, такого требования нет. Соответственно, в этом случае требуется подтвердить только факт исполнения контрактов без применения неустойки. Если вы поучаствовали в закупке, в текущей закупке, у вас было большое снижение более чем на 25%. В этом случае вы вправе все равно предоставить вместо обеспечения исполнения контракта сведения по опыту. Учитывайте обязательно статус контрактов. Статус контрактов в идеале должен быть исполнение завершено. Вот Если у вас есть таких три контракта, исполнение завершено, у вас фактически по контракту прошла одна сумма оплаты, в этом, в этом же контракте у вас эта же сумма отражена по оплате, это вообще идеальная Ситуация. Что делать с теми контрактами, которые имеют статус исполнения, прекращено. Их тоже можно брать, но учитывайте их ровно в том объеме, в котором они оплачены. Что на практике бывают такие ситуации, когда, например, был заключен контракт, потом прошло расторжение по соглашению сторон, и фактически у вас иная сумма была оплачена, нежели у вас указана сумма в самом контракте, поэтому учитываем фактическую оплату. К сожалению, в отношении вот этой нормы достаточно часто участники допускают определенные ошибки, но о практике мы с вами чуть позже поговорим еще. Так вот, в отношении вот этих требований, на что еще следует обратить внимание? Следует обратить внимание также на, соответственно, информацию, которая у вас есть в реестре контрактов. Бывает так, что контракт у вас фактически исполнен, но в ЕИС вы видите статус исполнения контракта. Вот здесь вот тоже стоит обратить внимание на эту ситуацию. Возможно, требуется связаться с заказчиком, чтобы фактически заказчик нажал одну кнопку и контракт этот перевел в другой статус. То есть тогда в этой ситуации будет статус исполнения завершено. Другая ситуация, когда, например, у вас нет соответствующих контрактов, чтобы подтвердить у вас наличие опыта в целом в госзакупках. В этом случае, если закупка для СМП Сонка, все равно предусмотрены определенные льготы. Льготы касаются размера обеспечения исполнения контракта. Вот Это как раз три, прошу прощения, вторая норма в отношении второй нормы. Указано требование, что если закупка проводится для СНП Сонка, при заключении контракта с победителем, размер обеспечения исполнения контракта, в том числе, опять же, с учетом антидельпинговых мер, устанавливается не от начальной максимальной цены контракта, а от цены, предложенной участникам закупки. Но не менее, чем размер аванса. Конечно же, это тоже существенное условие, которое влияет на размер обеспечения исполнения контракта. Например, произошло снижение условно. Начальная максимальная цена контракта была условной 100 тысяч. Далее снижение произошло на 30 процентов. Цена контракта стала условной 70 тысяч. Соответственно, вы предоставляете обеспечение не от 100 тысяч рублей, как в общем от условных 100 тысяч, как в общем случае, а предоставляете обеспечение от 70 тысяч. Разница есть, конечно же, разница есть. И с учетом сумм начальных максимальных разница может быть существенная. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы уже предоставляли сведения по опыту вместо обеспечения. А я пока расскажу, на что еще здесь обратить внимание. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы уже предоставляли сведения по опыту. Минус, если пока еще не доводилось предоставлять. Вот, лично я вижу, что у нас большинство участников предоставляли опыт. Опыт вместо обеспечения. Хотя нет, все-таки мнения разделились. Итак, на что еще здесь обратить внимание? Вообще, как происходит сама процедура подтверждения наличия у вас опыта? Находится у вас закупка на этапе заключения контракта. Вы на этом этапе предоставляете сведения по наличию опыта. Предоставляете их в виде реестровых номеров контрактов. Сведения можно уточнить в реестре контрактов на сайте ЕИС. Более никаких документов предоставлять не нужно. Заказчик, который будет впоследствии проверять, сведения, он зайдет на сайт ИС и по этим реестровым номерам сведения проверит. То есть достаточно указать сведения именно о трех исполненных контрактах, далее уже дело за заказчиком, заказчик будет самостоятельно всю информацию проверять. Прикладывать сами контракты, акты исполненных, выполненных работ не нужно. Это излишнее требование, как и излишнее требование о том, что участник предоставляет более чем три, три контракта, и заказчик уже сам выбирает из этих контрактов те, которые ему подходят. Но вот на практике, конечно же, я знаю, что участники многие страхуются и все равно прикладывают отдельный файл, где они указывают больше чем три контракта. Но здесь, опять же, закон нам говорит конкретно о количестве. Контрактов – это три контракта, не более и не менее не используется формулировка. То есть исходим из, конкретно из текста самого федерального закона. Идем дальше. Вот это одно из ключевых требований, условий, преимуществ для СМП СОНКа. Возможность не предоставлять обеспечение, возможность подтвердить наличие опыта. Если в извещении о закупке установлены требования, условия об участии только СМП СОНКО, контракт включается обязательное условие об оплате заказчикам поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, срок не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Первое условие в отношении срока, в отношении вообще в целом денежных средств по оплате. По оплате для СМП СОНК установлены сокращенные сроки. Этот срок на сегодняшний день составляет 15 рабочих дней. По сравнению с общим сроком, то есть для всех остальных поставщиков, какой срок для оплаты? Это 30 дней. Конечно же, 15 рабочих дней, 30 дней, 30 календарных, кстати, дней. По сути, где-то это все равно примерно ну, не рядом, конечно же, все же для СМП срок сокращен, СМП сонка, но тем не менее 15 рабочих дней это фактически 3 календарные недели, все равно срок существенный. Но тем не менее он составляет меньшее количество дней по сравнению со сроком, который предусмотрен для всех остальных закупок без выделения преимуществ для СМП сонка. В отношении срока возврата обеспечения исполнения контракта. Вот здесь тоже законодатель ввел свои требования, свой сокращенный срок возврата обеспечения. Речь идет про ту ситуацию, когда обеспечение предоставляется в виде денежных средств. Если обеспечение предоставляется участникам в виде денежных средств, если закупка для СМП «Сонка», то в этом случае срок для возврата обеспечения не более чем 15 дней. И здесь речь идет именно про календарные дни. Поэтому, конечно же, обращайте внимание на все сроки, ввиду того, что заказчик, к сожалению, сам не всегда скрупулезно все сроки отслеживает. И бывает такое, что заказчик сроки эти не учитывает. Так. Если заказчик требует по документации предоставить контракты, можем ли мы предоставить только реестровые номера и не прикладывать сами контракты? Вопрос у нас по теме. В отношении этого вопроса, если это закупка по 44 федеральному закону, то совершенно точно вы предоставляете только реестровые номера контрактов. Вы не предоставляете сведения по самим контрактам. Вся эта информация есть в единой информационной системе. И в законе нет требований в отношении информации по контрактам, по иным документам, сопутствующим контрактам, я про акты исполненных работ, выполненных работ. Поэтому здесь только реестровые номера контрактов. Предоставляете вы их на этапе заключения контракта, на этапе подписания контракта с вашей стороны. На площадке у вас активируется дополнительное поле, куда вы можете вписать реестровые номера контрактов, и, соответственно, нужно именно там указать эти номера. Даже нет, не будет отдельного поля, куда вы прикрепляете сами контракты. Есть, конечно же, раздел «Иные документы» на площадках, но он, собственно, не для контрактов предназначен, а для иной информации. Поэтому вот здесь вот, если заказчик с вами спорит, то вы в ответы вы можете привести, во-первых, нормы 44-го федерального закона. А если, предположим, смоделируем ситуацию, если ситуация дойдет до фаз, то э, совершенно точно контролирующий орган будет исключительно на вашей стороне. Если речь касается закона номер 223 ФЗ, вот здесь вот заказчики, у них есть большие полномочия в отношении в принципе установления требований. И если, например, установлены требования в целом в отношении заявки, здесь уже даже больше речь не про закупки для МСП, а про закупки иные, про иные процедуры, когда заказчик устанавливает дополнительные требования, допустим. И, например, установлено требование в отношении подтверждения опыта. Вот здесь, вот, конечно же, заказчик вправе запросить дополнительные документы, в том числе и подтверждение наличия у вас опыта в виде предоставленных контрактов, в виде, в том числе, контрактов с учетом, с учетом актов исполненных работ. Поэтому ориентируйтесь, собственно, на требования и на закон, по которому проводится закупка. Так, скажите, выиграли аукцион по 44-му федеральному закону, контракт заключили, заказчик вовремя не оплачивает, можно сразу обращаться в УФАС, не обращаясь к претензии к заказчику. Если у вас уже этап исполнения контракта, здесь вы можете обращаться сразу в суд. Суд в отношении неоплаты исполненных работ. Здесь уже не в УФАС вы обращаетесь, а обращаетесь в соответствующий суд. Да, можно э, не направлять претензию заказчику, можно обратиться сразу в соответствующую третью инстанцию. Так, по срокам. В отношении срока возврата обеспечения часто очень э, на, на сегодняшний день заказчики все-таки срок не учитывают, не возвращают срок обеспечения, хотя норма была введена не так давно и была введена на, в целях именно установления точных сроков возврата обеспечения и исключения необходимости направлять со стороны поставщика соответствующее письмо с требованием о возврате обеспечения. Хотя на практике все обстоит несколько иначе. Потому что на практике все равно часто нам приходится направлять письмо, уведомления, напоминать, что нужно вернуть соответствующее обеспечение, обеспечение исполнения контракта. Далее. В отношении сроков оплаты. Что будет у нас, начиная с нового года? С нового года у нас сократится срок оплаты в закупках для СМП «Сомка». На сегодняшний день это 15 рабочих дней, с нового года, если закупка для СМП Сонка проводится, то это будет 10 рабочих дней срок оплаты, а с 2023 года срок еще сократится, сократится он до 7 рабочих дней. Поэтому, конечно же, такие закупки они станут еще более привлекательными для СМП и Сонка. Но всегда перечисляю СМП СОНКО, потому что 30-я статья у нас регламентирует преимущество именно для указанных видов организации. Но по, большему, по большей части в таких процедурах все же участвует СМП. А в отношении срока оплаты, конечно, существенное сокращение будет, начиная с 2023 года, 7 рабочих дней. То есть фактически это меньше даже чем полторы недели. В соответствии с этим сроком должна будет происходить оплата. Более того, с учетом того, что мы переходим уже на полностью, в том числе электронное актирование, когда у нас исполнение контракта будет фиксироваться на сайте единой информационной системы автоматически, и мы будем к этому причастны, то есть мы будем выставлять документы заказчику для того, чтобы заказчик нам проводил оплату. Оплата будет впоследствии тоже перевезена полностью в электронный формат, и с учетом соответствующих документов, закрывающих документов, подписанных с двух сторон, будет происходить электронная оплата. И вот законодатель как раз нам обещает, что эти сроки, они будут полностью соблюдаться. Так, дальше. Мы с вами идем Дальше. Участники закупок пока еще на сегодняшний день, если это участник СМП, если это участник Сонка, декларируют в составе заявки свою принадлежность к СМП. Вот та вот заветная кнопочка, которую мы в составе заявки нажимаем, сформировать декларацию о принадлежности к СМП Сонка. На некоторых площадках мы выбираем, что мы относимся к СМП, например, а не к СОНКО, и декларация формируется автоматически. С Нового года обязанность формировать декларацию останется только у СОНКО. СМП декларировать в составе заявки свою принадлежность к указанным видам организации не будут. То есть это требование будет исключено. Далее, декларацию сформировали, направляем свою заявку и происходит, соответственно, рассмотрение, в том числе заказчик видит ту декларацию, которую вы сформировали. С нового года заказчики будут самостоятельно в том числе проверять сведения о наличии поставщика в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. И более того, при отправке заявки, если, например, в процедуре установлено преимущество для СМП и СОНКО, в отношении СМП будет происходить автоматическая проверка о принадлежности участника закупки к СМП. Причем пока еще нет законодательных оснований, которые говорили бы о том, как это будет происходить, но с учетом уже сложившейся практики можно сделать вывод, что, скорее всего, будет в этом плане налажена интеграция с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства и, соответственно, при подаче заявки участник автоматически будет проверяться наличие в этом реестре, в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Далее у заказчика э, при проверке заявки у него все равно будет ссылка, э, по которой он сможет каждого участника проверить на наличие в реестре. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства выглядит вот таким вот образом. Я думаю, что, скорее всего, наверняка он всем участникам вебинара знаком. Далее. Э, Частью 7 статьи 30 44 федерального закона предусмотрено право правительства Российской Федерации на установление типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков с исполнителей из числа СМП и СОНК. Это типовые условия контрактов. Они закреплены не в самом законе, а закреплены они в постановлении правительства еще от 2016 года за номером 1466. Соответственно, на основании этих типовых условий заказчик может включать информацию в сам контракт и, соответственно, устанавливать возможность привлечения субъектов малого предпринимательства и Сонка к исполнению, соответственно, контракта. В этом случае, если установлено соответствующее условие, поставщик обязан привлечь подрядчиков или соисполнителей из числа СНП Сонка. соответствующие документы по результатам привлечения указанных субъектов предоставляются заказчику. И, соответственно, оплата товаров, работы, услуг субподрядчика, исполнителя тоже происходит в течение 15 рабочих дней, сроки, которые установлены и для, и для подрядчика из числа СМП и СОНКа. И, в свою очередь, участник закупки, несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков-исполнителей. Далее, в отношении позиции Минфин, Минфин тоже высказывалась в отношении привлечения субподрядчиков из числа СМП СОНКО, если если, соответственно, установлено, что исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта, направленных на достижение цели осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком, соответственно, устанавливается в случаях, если в рамках исполнения контракта на оказание услуг предполагается поставка товара, то договор поставки такого товара может являться подтверждением, надлежащего выполнения требования о привлечении к исполнению контракта СМП СОНКО. То есть, иными словами, если, например, участник, с которым заключили контракт, покупает товар у другого поставщика либо у производителя из числа СМП Сонка, то, соответственно, это может являться подтверждением о привлечении к исполнению контракта СМП СОНКО, но ну, и соответствующие документы предоставляются. Еще в 2016 году прошу прощения, распоряжением правительства 1083 была утверждена стратегия по развитию малого и среднего предпринимательства Российской Федерации на период до 2030 года. Был утвержден план мероприятий, так называемая «дорожная карта» по реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Распоряжением правительства 768 утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Соответственно, общие базовые принципы содержатся в данном стандарте развития конкурентоспособности товаров, работы, услуг представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение прозрачности таких закупок, которые проводятся для СМП СОНКО. И иные условия. Была создана корпорация развития, государственная корпорация Институт развития малого и среднего предпринимательства, акционерное общество, федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. И, соответственно, такая корпорация выступает системным интегратором мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Новый субъект появился на рынке в прошлом десятилетии. Заказчики должны закупать у МСП не меньше 20% от общего объема товаров работы услуг. Это правило действовать будет со следующего года в отношении всех заказчиков, которые проводят свои закупки по 223 федеральному закону. Квоту включают заключенные договором, учитывают победителей в закупках, то есть если победитель является субъектом МСП, то такая закупка заказчику в квоту засчитывается, в не меньше 20%. На сегодняшний день и эти правила по 223 федеральному закону они будут действовать с нового года. Закупки для субъектов МСП проводятся с учетом четырех основных процедур: это конкурс, аукцион, запрос-котировок, запрос предложений. Вот здесь вот по 223 федеральному закону запрос-предложения останется. По 44 федеральному закону запрос предложений не будет. Закупки Проводятся для МСП на восьми федеральных электронных площадках. Льготные условия для МСП это обеспечение, льготные условия устанавливаются в отношении обеспечения заявки, в отношении обеспечения исполнения контракта. Сумма обеспечения заявки, если закупка для МСП по 223 федеральному закону, не может превышать 2% от начальной максимальной цены договора. Сумма обеспечения договора не может превышать 5% от начальной максимальной цене договора или должна быть равна сумме аванса, если установлен аванс. В отношении закупок для МСП по 223 федеральному закону тоже есть требования об уплате соответствующей комиссии оператору в случае победы до 2000 рублей устанавливается комиссия. В отношении срока оплаты, вот здесь вот обратите внимание, несколько иные требования действуют, в любом случае, если закупку выигрывает МСП, то есть Даже если закупка проводилась на общих основаниях, а победителем является МСП, общий подход в отношении установления сроков оплаты – это сокращенные сроки оплаты, которые действуют для МСП. То есть, например, средний бизнес поучаствовал в закупке, закупка проводилась для всех, МСП выиграл эту закупку, для него будет устанавливаться срок в отношении оплаты не более 15 рабочих дней. Если закупка проводилась на общих основаниях и выиграл бы процедуру обычный участник, например, крупный бизнес, то в этом случае, соответственно, 30 дней срок оплаты был бы установлен. В отношении сроков оплаты такие привилегированные условия установлены во всех случаях, когда закупку провели на общих основаниях, победу одержал представитель МСП, участвовать в закупке могли только МСП. МСП выступали субподрядчиками. То есть во всех этих случаях произойдет сокращение сроков оплаты по договору в отношении закупки по 223 федеральному закону. Так, далее. Следующий наш подвопрос – это участие в закупках с полки в соответствии с частью 12 статьи 93. В апреле этого года была принята новая норма, новая часть 12 стала действовать. Часть 12 статьи 93, которая устанавливает особенности проведения закупок товаров до 3 миллионов рублей с использованием электронной площадки, но зачитывает эти закупки в качестве закупки у ЕД поставщика у единственного поставщика. Закупки единственного поставщика. С 1 апреля 2021 года закупка товара у единственного поставщика в электронной форме проводится с учетом части 12 статьи 93. Фактически это закупки, которые предусмотрены по части 1 по пункту 4 и 5. Но особенность таких процедур заключается в том, что исключительно при закупке товара Заказчик может использовать электронную форму осуществления закупки, то есть проводить эту процедуру с использованием единой информационной системы, с использованием электронной площадки. И в случае соблюдения требований такая закупка товара может проводиться с начальной ценой до 3 миллионов рублей. Есть, соответственно, это может быть весьма интересная процедура для поставщиков, которая заинтересует прежде всего ценой. Итак, такая процедура может осуществляться с использованием электронной площадки на сумму, не превышающей 3 миллионов рублей. Если мы фактически откроем пункты 4 и 5 части 1, то увидим, что это закупки товара, работы, услуги на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей. Если мы говорим про новую возможность, часть 12, которая связана с пунктами 4, 5, части 1, статьи 93, то это закупка только товара, то есть, обратите внимание, вот здесь на слайде как раз выделена закупка товара на сумму до 3 миллионов рублей. То есть пока это правило новое действует в отношении закупок товара. А, в отношении... Других э, закупок работы услуг по пункту 4.5, части 1, статьи 93, э, здесь требования не изменились, действуют по-прежнему электронные магазины, которые функционируют повсеместно, э, соответственно, можно э, использовать буквально все направления и продавать через э, пункт 4.5, э, через электронный магазин э, товары, э, работы, услуги. И в отношении товаров новые привилегированные условия. Можно продавать товары с ценой до 3 миллионов рублей, используя электронную форму. Но есть свои подводные камни, есть свои нюансы. Сейчас о них расскажу. Обязательное использование КТРУ. То есть привязка должна быть вашего товара, который вы продаете исключительно к КТРУ. То есть вы используете и наименование, которое там указано. И используете характеристики, которые указаны, соответственно, при выставлении своего предварительного предложения вы используете только КТРУ, То есть указываете сведения, размещенные в КТРУ, нельзя просто так взять и разместить без использования каталога товаров, работы, услуг ваше предварительное предложение о поставке товара. Итак, вот здесь вот дальше я чуть более наглядно продемонстрирую. Сразу хочу перейти к тому, как разместить свое предварительное предложение. Это всем известная федеральная электронная площадка. Это площадка РТС-тендер. Здесь вы можете разместить ваше предварительное предложение. Вы его размещаете на сайте в личном кабинете, в личном кабинете РТС «Тендер». В разделе «Закупки» у вас здесь будет э, ваше предварительное предложение. Закупка по части 12, статьи 93, раздела, размещенный справа. Переходите в «Мое предварительное предложение», указываете сведения об участнике. но частично Здесь сразу же будет информация заполнена, потому что вы зашли в личный кабинет, сюда информация интегрировалась в эту форму. Следующий пункт необходимо будет указать декларацию о соответствии участника требованиям по 31 статье. У нас формируется автоматически, как и в других заявках, документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям по части 1 статьи 1. По, прошу прощения по пункту первому части 1 статьи 31 соответствие требованиям, решение согласия и. Решение на согласие о совершении крупных сделок. То есть последовательно вот эти вот разделы вы заполняете. Декларацию формируете, либо прикрепляете свою. Дальше заполняете сведения о товаре. Вот здесь вот то, о чем я говорила. Выбираете позицию КТРУ. В данном случае я привожу пример на бензине. Бензин автомобильный. автоматически подтягивается код позиции КТРУ. Товарный знак стандартно указываете при наличии, поле не является обязательным. И, соответственно, далее заполняете место поставки, код поставки, автоматически подтягивается цена единицы товара, количество товара, срок поставки. Срок поставки можно указать в диапазоне, то есть количество дней. Далее можно указать новое место поставки и добавить такое количество мест поставок, куда вам будет актуально вести ваш товар. Соответственно, когда вы заполняете стоимость единиц товара, учитывайте обязательно все расходы, в том числе расходы на доставку, в том числе сборы налоги и иные обязательные платежи и так далее. И, соответственно, учитывайте также количество товара, куда, которое вы, например, готовы привезти в соседний регион условно. Или, например, наоборот, находясь в Сибири, вы готовы поставить в Центральную Россию или, например, на Дальний Восток. То есть, вот это все обязательно закладывайте. Стоимость доставки и срок поставки учитывайте для каждого региона свой. Соответственно, таким образом можно заполнить информацию об условиях и месте поставки. И при необходимости вы можете выбрать вплоть до всей России территорию поставки. Дальше документы о товаре вы прикрепляете при необходимости. Документы, подтверждающие страну происхождения товара. Сюда можно различные сертификаты, например, добавить. И другие документы, абсолютно любые сведения в отношении вашей организации, в отношении предлагаемого к поставке товара и так далее. То есть, соответственно, таким образом вы заполняете ваше предварительное предложение. После размещения, после размещения оно будет актуально в течение одного месяца. Далее по истечении месяца нужно будет информацию эту обновить, если по-прежнему вы готовы соответственно продавать с учетом части 12 статьи 93 это новая возможность которая позволяет тоже стать единственным поставщиком но с учетом новой электронной формы по части 12 отдельно существует также маркет маркет существует уже давно работает он и с учетом положений 44 федерального закона, и с учетом положений 223 федерального закона. То есть в отношении маркета здесь все достаточно просто и понятно. Любые товары, работы, услуги вы можете продавать, используя такую форму продажи, как закупка у единственного поставщика. И, соответственно, используя маркет, вы можете разместить свои предложения. Вообще удобно использовать маркет в качестве своего некого такого электронного магазина, в качестве витрины своих предложений. И заполнив необходимую информацию, вы размещаете сведения на маркете OTC, в том числе на площадке OTC тоже есть свой маркет. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы пользуетесь маркетом OTC. Если не пользуетесь пока еще, поставьте, пожалуйста, минус. Да, у нас опять мнения разделились. Да, кто-то использует, кто-то нет. Если пока вы еще не завели ваши товары, работы, услуги в маркет, я рекомендую это сделать. Сделать это можно, разместить сведения абсолютно бесплатно на маркете OTC. И таким образом вас смогут найти ваши потенциальные заказчики. Можно не ограничиваться одним регионом. Вы можете разместить сведения о товарах, работах, услугах, с учетом территории всей Российской Федерации. То есть таким образом ваши предложения будут доступны абсолютно на территории всей России. В отношении маркета у нас будет еще направлена информация в виде видеороликов о том, как работать на маркете OTC. Вы сможете еще дополнительно ознакомиться с информацией и пошагово разместить сведения о своих товарах, работах, услугах. Так, Вопрос от заказчика я видела, но так как у нас сегодня семинар для поставщиков, вопрос, который направлен вами, я дам ответ на него письменно, вам на электронную почту будет направлен ответ. Хочу сейчас перейти к практическим ситуациям, которые возникают часто очень и с учетом практики заказчиков, и с учетом практики поставщиков. Победитель электронного аукциона предоставил вместе с подписанным контрактом обеспечение исполнения контракта 10%, но не предоставил обеспечения гарантийных обязательств в размере 1%. Участник закупки был признан уклонившимся. В отношении этой ситуации, как ФАС здесь расценил сведения? То есть как ФАС дал оценку? ФАС уточнил, что обеспечение гарантийных обязательств ⁇ это часть обеспечения исполнения контракта. И таким образом участник закупки, не предоставив обеспечение гарантийных обязательств, по сути, в полном объеме не предоставил обеспечение исполнения контракта. Победитель электронного аукциона фактически не в полном объеме предоставил обеспечение исполнения контракта, в связи с чем правомерно был признан уклонившимся от заключения контракта. В отношении подобных ситуаций, будьте внимательны, если установлено обеспечение гарантийных обязательств, закупка для СМП сонко проводится, то, то правило, которое действует в отношении обеспечения исполнения контракта, оно также распространяется и на обеспечение гарантийных обязательств. То есть вы со своей стороны можете предоставить сведения по наличию у вас опыта, подтвердить свой опыт и не предоставлять ни обеспечения исполнения контракта, ни обеспечения гарантийных обязательств. В данном случае, честно говоря, не помню, на общих основаниях эта закупка была или нет, но по сути здесь не важно. Здесь участник предоставил обеспечение исполнения контракта, но вовремя не предоставил обеспечение гарантийных обязательств. То есть до момента подписания закрывающих документов, соответственно, он не предоставил обеспечения гарантийных обязательств. И участник закупки по итогу был правомерно принят, признан уклонившимся от заключения контракта. Уклонение от заключения контракта поставщиком по причине неуказания опыта исполнения контракта. Вот здесь вот. Что произошло на практике? Наличие в одном из трех предоставленных СМП контрактов сведения о применении заказчиком к поставщику неустойки. Участник, по всей видимости, не проверил тщательно те контракты, которые он предоставлял в качестве подтверждения опыта, и когда заказчик проверял информацию, он обнаружил применение к одному из контрактов неустойки. Такой контракт был не зачтен, не был зачтен участнику, соответственно, в целом по количеству контрактов один контракт не предоставлен, в целом опыт не подтвержден, соответственно, участник уклонился от заключения контракта. Другая ситуация. Сумма трех предоставленных субъектам малого предпринимательства контрактов меньше, чем начальная максимальная цена контракта. Участник закупки не учел ту сумму, которая, соответственно, получилась бы при сложении трех контрактов. Она не была равна начальной максимальной цене контракта. Это тоже было расценено как уклонение от, от заключения контракта и, соответственно, практика не в пользу участника закупки. Иные ситуации возможны, когда ошибки допускает заказчик. Требования об установлении обеспечения исполнения контракта от той цены, по которой заключается контракт. Если закупка для СМП Сонка со своей стороны не учитывает заказчик данную особенность и может, например, либо в целом в проекте контракта, в документации закупки отразить неверные условия, Обеспечение исполнения контракта устанавливается от начальной максимальной цены контракта. Соответственно, это требование будет неверное, неправильное требование со стороны заказчика. Требование, которое противоречит нормам закона. Или другая распространенная ситуация, когда заказчик указывает в документации закупки о том, что обеспечение исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт, а в проекте контракта устанавливает требование о том, что обеспечение исполнения контракта предоставляется от начальной максимальной цены контракта. Как действовать в этой ситуации? В этой ситуации направляем запрос запросы разъяснений, если закупка находится на стадии подачи заявок и срок еще позволяет направить запрос. Или направляем протокол разногласий, если закупка уже находится на этапе заключения контракта. Это ключевое условие и вот такой некий лайфхак, лайфхак для поставщиков. Даже если, например, вы предоставляете опыт, не предоставляете обеспечение исполнения контракта, но по каким-то причинам вам нужно увеличить время для подписания контракта, вы нашли подобного рода ошибку, что заказчик указал неверно в проекте контракта, который вам прислал исчисления суммы обеспечения исполнения контракта, вы можете совершенно правомерно со своей стороны направить протокол разногласий, соответственно, будут внесены изменения. Но это вот такой вот некий лайфхак, конечно же, разумно его используем и не злоупотребляем возможностью направлять протокол разногласий. Вообще в целом по отношению Протоколу разногласий много есть соответствующих решений контролирующих органов, которые не в пользу э, участника закупки. Есть конкретные ситуации, когда э, участник закупки указывает, что направляет протокол с целью увеличить срок э, подписания контракта. Вот здесь вот если дело дойдет до ФАС, то однозначно ФАС будет не на стороне поставщика. Поэтому будьте внимательны и по возможности иметь весомые основания для направления протокола разногласий, если действительно нужно его использовать, в том числе в отношении каких-либо других целей. Если заказчик требует по документации предоставить контракты, можем ли мы предоставить только реестровые номера и не прикладывать сами контракты? Естественно, если это закупка по 44-му федеральному закону, вы только реестровые номера и предоставляете, вы не прикладываете сами контракты. Все эти сведения, они есть на сайте единой информационной системы в разделе «Реестр контрактов». Реестр контрактов находится они в открытом доступе. Заказчик сам обязан информацию проверять. Так. Смотрю, какие у нас еще вопросы были. У нас, в принципе, с вами еще немного времени есть. В отношении вопроса, так вот он у меня не открывается сейчас, но я помню, что у нас был вопрос от заказчика по необходимости проводить закупки для всех, точнее, закупки всеми заказчиками для МСП в новом году. Да, такое требование установлено для всех заказчиков. Вот сам вопрос у меня так, не могу его пока открыть. Сам, само требование установлено для всех заказчиков, за исключением тех заказчиков, которые сами относятся к категории МСП. Так, Если на ИИС договор по 223 федеральному закону или контракт числится на стадии исполнения, но он давно завершен, что делать в таком случае? Связываться с заказчиком, чтобы заказчик привел в соответствие эту информацию. Очень часто в таких ситуациях заказчику нужно нажать всего лишь одну кнопку для того, чтобы завершить этот контракт, для того, чтобы он приобрел другой актуальный статус. Так, уважаемые участники вебинара, я приглашаю вас вступить в нашу группу. У нас есть группа по обсуждению правовых ситуаций, которые возникают на практике. В группу можно вступить. Так, сейчас попробую. Направить ссылку. Нет, ссылку направить не получится. В группу можно вступить. Это группа в WhatsApp. Любые вопросы туда можно адресовать. У нас группа создана специально для поставщиков, где мы обсуждаем те ситуации, которые возникают на практике. Любые правовые вопросы. Для того, чтобы вступить в группу, напишите нам на адрес электронной почты с указанием вашего номера телефона. Так как это группа WhatsApp, нужен номер телефона. Я сейчас... В чат напишу адрес электронной почты, куда можно написать, указав ваш номер телефона, и вы будете добавлены в эту группу. Любые вопросы можно туда задавать. Это собака.отси.ру. Пожалуйста, пишите на эту почту, и, соответственно, мы добавим вас в группу. Так, Вопросов больше не поступило. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что первый вебинар был для вас полезен, интересен. Если останутся какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Можно будет, соответственно, и писать на электронную почту, и можно будет задать их позднее, потому что у нас с вами запланирована целая серия вебинаров. Уважаемые участники, следующий вебинар состоится завтра. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.